Здравствуй, мир! Очень сложно, очень практически невозможно не узнать эту лыжу, как бы ее не закрашивали, не заклеили, и не потому, что она со штырьком, не потому, что она очень оригинальная, а потому, что у нее очень яркое, уникальное катание Томик. Поехали! Мне реально было очень интересно потестить эту лыжу на всех условиях, которые были сегодня на тестах. Не просто так я выбрал эту категорию, знаю прогноз, знаю снег, приехал за день в Эльпендорф, в которых проходили этот тест, и понимая, что будет меня ждать. И вот э, я не ошибся, реально. То есть, если вы помните мои тесты по прошлому году, у меня в этой лыжи немножко не устраивала сама дека до того момента, до того режима, когда включается штырек. Штырек не нравится, так и мне не нравится, да? Вот, в принципе, сейчас чудо не случилось На этом вот каше-малаше апрельской Получается такая ситуация, что Нагрузка на лыжу очень большая То есть лыжу есть во что упереть И даже при ее талии, в общем-то При ее ростовке Вот этого снега, его очень много Он очень вязкий, очень тяжелый и В него можно упирать и загружать носок Поэтому моментально срабатывает дек и штырек и Штырек практически включается сразу В итоге лыжа показала Реально феноменальные результаты в этой категории на этом снегу, хотя можно сказать, что, о, да, там, ты еще то карф лыж в каше, да это вообще утопия Вот, идеально Мне на них ехалось так хорошо, что я сразу понимал, что это будет топ вот. Десятки я не поставил только потому, что это было лыжи в начале моего теста, и я точно понял, что может быть лучше, и надо будет кого-то пропускать вперед вот, но в принципе я готов был поставить все десятки этой лыжи, потому что у нее есть отличный короткий поворот, у нее есть отличный длинный поворот, у нее есть отличный переход из одного состояния в другое, у нее... Абсолютно прямая геометрия, абсолютно прямая жесткость В переходе с носка на задник Она не теряется вообще ни дугу, ни стабильность Вы можете ехать на задниках, можете ехать на носах Вы можете совершать ошибки Вы можете входить в поворот, в принципе, с середины получая, просто получить немножко такой более длинный радиус Но можете дожать задник Он абсолютно работающий Хотя штырька в нем нет Но в этом снегу, опять-таки, еще раз говорю В этом снегу лыжу можно было упереть в задник Поэтому она в нем показалась себя просто прекрасно еще я могу да, сказать, что, вот, да, реально, лыжи для больших гор. Там, где снег мягкий, там, где можно отработать не только на кантовой хватке, но и на скользяке. Хорошенько поупирать там носок, хорошенько поупирать задник, хорошенько вложиться в середину. Ощущения от проката на лыжи очень позитивные. Мне не хотелось их снимать, мне хотелось кататься на них еще Они очень комфортные. Да, они немножко бьют в ноги при боковом проскальзывании на скорости, то есть когда вы разогнали их, и потому что не разогнать их невозможно, вот, то есть ощущение стабильности у них офигенское. Вы уходите в большой поворот, начинаете просто фигнячить, и вдруг понимаете, что пора тормозить, начинаете тормозить, вот тут бьют в ноги, бьет ноги, почему? Да, потому что вы вылетаете. Теряете контроль скорости, отключается штырек Лыжа разгружается, отключается штырек и начинает работать дека, которой Немножко надо отдать ей должное Она немножко тупенькая да? ну, В принципе, при этом я знаю много лыж Которые без вот этих всех прибамбасов Они еще круче бьют в ноги То есть на них кататься еще менее комфортно И с учетом того, какой кайф Вот эти лыжи дарили вам на трассе Когда вы вкладывали да, в них Ну, я готов им простить Вот, готов Вообще без вопросов Просто все. Бейте мне в ноги. Вот, вот эти там 50 метров, когда я буду оттормаживаться перед подъемником, бейте мне в ноги. Да. Но только так же хорошо, вот там все 500 или 600 километров, вот так же хорошо вот те. Все. После этого можете, в принципе, вообще. Вот только по голове не бейте, а так все можно. Реально хороший лыжи, это реальный топ. Есть детали, есть моменты. Буду думать, на какое место но это однозначно хорошо. Это однозначно топ. Пойду за следующим, чтобы понять, какое место у этих в топе. Чтобы не пропустить, подписывайтесь. Ставим лайки. Пока. Больше катайтесь. И если будете на тестах, очень рекомендую. Вот эти зелененькие. Берите.